Ребят, всем привет. Я зашел на карту от подписчиков. А я не понял, что, где? Вроде я в том месте. Ладно. Давайте почитаем, чтобы и нет. Приветствую тебя на моей карте, которую я делал один день. Понятно? Карта была сделана игроком The Project. Другим словом, Пингвин, мой лучший друг, ну или, можно сказать, модератором на моем стриме. Ну, короче, знакомый чел. Надеюсь, тебе понравится данная карта и зрителям тоже. Я тоже на это надеюсь. Так, это моя первая карта на 1.12.2. Я постарался сделать ее души. Окей. Правила можно нарушать только если в вопросе создатель. А где правила? Ладно. А, все испытания были проверены мной и они возможны. Окей. По всей карте разбросаны собаки с именами дешеров. Постарайся найти все шесть собак. Окей. Пожелаю тебе удачи в прохождении и поменьше бомби, а самое главное бейстол. Ладно, не ломаю клавиатуру понятно. Ставить здесь, каждый здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, проходить. здесь, понятно. здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, а, это назад. Окей, так больше не пройти. Тут вот вроде ничего нету. М -м. О. А, уровень первый паркор а, по невидимым блокам. Да ну. А, вот. М -м. А вот еще. А, так это легко вообще. А, поздравляю, ты прошел первый уровень паркора. Дальше будет сложнее. Что это? Дольф? Это первая собака, окей. Возьми этот торт, тебе пригодится в третьем уровне. Погодите, а как его взять? Типа, я же знаю, что в Майнкрафте, если просто поломать торт, он сломается. он не выпадет. А ну-ка. Да! И как я его тогда возьму? Ладно, что ж, давайте опять придется нам включать гейммод 1, брать торт и возвращаться в гейммод 0. А, дальше как? А, как, спрыгнуть? Нет? О, что это? А, окей. И... Так. Это до да оттуда, да? Ага, понятно. О, это значит сюда, потом... Да, тут ничего не мешает. Так, тут тоже много, так, и вот так, тут тоже блоков нет, и, так, тут тоже, все пока что, а, это что, ладно, я понимаю, надо туда, окей, так, куда дальше, а, во. Второй уровень пройден, остался самый сложный. А. А, тут я. Тогда вот как-то вот так. Во. А, тут. тут. Так. Куда дальше? Куда? О. Опа. Так. Во, получилось. Ам. Итак... А! Сюда торт. Окей. Окей. Я не знаю, что происходит. Ладно. <tomato> <мурах> Хорошо, что хотя бы не так далеко. Да что... Так, посмотри на.. А, трофей за паркур. Окей. А, Вы прошли испытание. Подпорты. Это мы уже проходили. Найди кнопку. Окей. А, Мафака. Это. О -о, О. О. Это вторая собака. Или третья, или вторая. Вторая вроде бы. Так. Я не знаю, куда идти, найти кнопку. А, <смех> это будет бесконечно, ребята. Это будет бесконечно. Это реально будет бесконечно. Вот просто посмотрите, это. Вот такая вот вам дается яма, и в этой яме, там, где все взято и прокопано, вам надо взять и найти одну маленькую кнопку, которая потерялась среди всей вот этой вот лаборатории. Не, ну это, это, это все. Это минус я, и это минус я. А может туда? Так. Ну ладно, что ж. Попытка не пытка, как говорится. Эм... Тут нету. Что-то тут тоже ничего. Так, тоже засмотрел. Тут тем более. Ну, это бесконечно вот там тоже только что-то все темно вообще ничего не видно Еле как разбираю где блок ну и что это такое вы скажете нет Второй? Ага. Я уже 8 минут прохожу эту карту. Это видео точно затянется. Так. Оу! Оу! а, -а, -а все, понял. Это какая-то жесть. Полюбасу, это просто какая-то жесть. Это невозможно, все, да. Я вас понял. Так, это что? Ага, тут тупик, значит. Опа, я что-то видел. О, а! О! Окей. Что это? Это третья собака Дурами. Дурами. Кубы Дурами. Опять темно. Что это? А, это... Трофей. Ребят, короче, я все тут перетыкал. Я, я уже сдаюсь. Давайте... В геймод 3... Это сюда. Значит, тут должна быть кнопка. Но ее тут нет. Это баг, ребят. Это баги. Карты. Давайте поставим сюда кнопку, я так понимаю. И у нас все заработает. Ну, это, это да. Это все. А -а, полет на элитрах. А, давайте с дропера. Чуть не нажимаюсь. Ладно. Давайте полет на элитрах. Чего бы нет. А -а, титан и Романьер. А, это отсылка на мой стрим, окей, я вас понял. А, а, а. А, ну тут хотя бы это спазм-пойнт хотя бы поставить, не знаю. Тихо, тихо, тихо вот награда за полет. Я надеюсь, я думаю, надо уже вот это вот все ставить, да? Сюда, сюда, сюда. А, что там было? Полетный на литрах, что-то у не работает. М -м, выживание, лабиринт. Давайте с лабиринта. Ага. Круто, круто. Мне это нравится вообще. Очень круто. М -м -м ну и как-то проходить. Я не понимаю. Тут должна быть кнопка, я так понимаю, да? О, круто, круто. Э, давайте еще, еще один лабиринт, еще один обширный лабиринт э, с тупиками с очень надоедливыми тупиками. Опа, этот звук, этот звук. Так, куда? И что? И где? Опа. Трофей за лабиринт. О. о. Серьезно? Так быстро. А ладно. Ладно. О, лабиринт прошел. А дроппер, дроппер уже не работает. Значит, только за выживание останется. Так, что тут? Нексус. Нексус. Я уже сбился счета какая-то собака вот. так э, я так понимаю это простое выживание тут надо как говорится верстак дерево палки каменная кирка железная кирка потом алмазная кирка и потом а вот эту сломать в обсидия только алмазной киркой Ну как бы неудивительно так здесь видео не затянется к сожалению у нас не работает дроппер очень интересно что он не работает что-то не пофиксили этот баг с дроппером я сейчас пройду выживание и посмотрим что он не работает Кстати, посмотрим. Раз, да, все. Такая есть. Опа. А, так, я так понимаю, нам нужна печка. Печка это главное. А, это уже можно купить. А, печка это главное. Что у меня не, Мне это... не хватает? Мне надо. Еще немного булыжника. Вот. И вот тут я понимаю еще железо, да? Все. Я думаю, мне хватит. Так. Так, это сюда. Это сюда. А, не, не хватит дерева. Ну, давайте еще дерево пофармим. Раз будет много дерева. Вдруг нам блоки пригодятся. Кто его знает? А, Spawn Point, точно, я же забыл. Вот. А, а тут работает инвентарь труп. На всякий случай. Ага, у нас не хватило. Ладно. Сейчас хватит? Так, я уже 15 минут снимаю. Так, раз и последняя. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Вс, три. Не а, надо. У нас пала хватает. Вс. Что тут под этим дерном лава, под лавой у нас. О, как лаву брать? А как лаву брать? У нас вот так вот. О, ну да. Все, этого должно хватить. И все, алмазная кирка. Все, мы уже выберемся от этой комнаты. Ну давай, ну да, О, все, все. А, смотри наверх сейчас. Надо пройти начало. Вперед. Потом уже наверх. Так, а -а -а, окей, спасибо. Спасибо. Так, я так понимаю, это все, Да. Лабиринт мы прошли. Дроппер не работает, ребят. Дроппер. А, кстати, давайте проверим, что он не работает. А, Демот один. Ну. Вот. Командный блок. Ага, тут не указаны координаты. Ладно, что ж, давайте без дропера. Спасибо всем. Спасибо, конечно же, за то, что сделали эту прекрасную карту. Вот. А, э, и да, кстати. Это что? Это мы уже проходили. Карта, э, ссылка на скачивание карты будет в описании. Спасибо э, за то, что посмотрели это видео. Всем удачи. И всем пока. Ну давайте как один популярный ютубер тоже взорвём эту карту. Чё бы и нет. Чё бы и нет, да? Мы же, типа тоже... Это... Вот давайте вот так вот, вот. Жестко, чтобы мне все залагало. Особенно этот лабиринт я проклинаю. Потому что я серьезно его еле так прошел. На записи видно, что всего лишь несколько секунд, да. А на самом деле я его три года проходил. Так, так, так. так. Ну, давай уже старься, старся, И нет Ребята, спасибо за то что делаете эти карты спасибо вам